делать все для людей. Наш с вами план, это план Семигина. Наша с вами цель, Россия страна номер один в мире. В богатой стране не должно быть бедных. Наша с вами национальная идея, российский национальный прорыв. Наша с вами будущее, справедливость для всех, счастье для каждого. Мы вместе сильнее власть. Политическая партия, Патриот России. Дыши, дыши, амбулатория рядом. Доберемся скоро. Фу ты, закрыли. Придется в район ехать. За последние годы были закрыты тысячи сельских больниц и акушерских пунктов. Справедливая Россия добьется возвращения на село медицины и образования. Справедливая Россия. Номер 14 в избирательном бюллетене. Партия Родина. Чиновников от спорта интересует количество олимпийских медалей. Меня интересует количество спортивных площадок в наших дворах. Чиновники занимаются проблемами допинга. Я занимаюсь проблемами здоровья нации. Перераспределим финансирование от бездарной сборной по футболу в детские секции. Спорт для детей, инвалидов, студентов и ветеранов должен быть бесплатным. Партия Родина. Национальный фронт. Первое в бюллетене. Коммунистическая партия коммунисты России готовит 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Суракин, Товарищ Максим. Лидер российских коммунистов. Другие только обещают. Мы боремся. Коммунистическая партия. Коммунисты России. Голосуй за номер два. Голосуй сердцем. Приходи на выборы. Партия пенсионеров. Номер три. Бюллетени. Задумайся о своем будущем. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров номер три бюллетени. Опыт и гражданскую позицию пенсионеров в органы публичной власти. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров номер три в Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. В седле лидер партии Гражданская платформа. Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию Гражданская платформа. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас.